BGB, BGC Community, прошу вас на сцену блокчейн в сфере образования. Мы любим учиться, и блокчейн нам помогает. Какие шикарные аудиосменты. Друзья, всем добрый день, большое спасибо за теплый прием. Я также хотел бы с удовольствием выразить, выразить большую благодарность каждому из тех спикеров, которые выделили время и приехали сюда. На мой взгляд, это получился один из самых информативных и полезных форумов, которые я встречал за последние года, хоть на европейских рынках, хоть на русских. Большое спасибо Очень также нравится. организаторам Анастасии и Артуру, кто ну, этот нас с вами организовали. Оргаляйте. Спасибо вам. Коротко обо мне, меня зовут Анатолий, мне 38 лет, Спасибо. я уже около 20 лет занимаюсь бизнесом, Нет, все это время я живу хотите. в Германии, то есть с таким европейским уклоном. Uh, да, и эм, не такая, не в какой-то момент, когда мы туда переехали, я не знал ни языка, у меня не было денег, у меня не было друзей. Uh, я вышел на работу и понял, что это не мое, okay. потому что платили мало, не хватало Сейчас даже до конца понимаю, месяца почему? дожить. И в какой-то момент я пошел в бизнес. И когда я пришел в бизнес, я понял, что у меня реально не хватает ничего для того, чтобы uh, ну, состояться и стать успешным. Uh, не хватало ничего, я имел в виду uh, больше uh, знаний, uh, тех знаний, которые бы у меня могли uh, продвинуть вперед. И в какой-то момент я начал посещать разные мероприятия, события, школы, тренинги. И каждый раз, может быть, кто-то из вас с таким сталкивался, у меня получалось так, что я находил какой-то тренинг, я видел, что... Он, он такой интересный, там так круто было все объяснено. Я брал где-то какие-то последние деньги, где-то частично занимал. Приезжал на этот тренинг, проходил его. Целых два ну, там, там, 3 дня чувствовал себя прекрасно, хлопал со всеми в такт. И потом приезжал домой, и за 72 часа я практически забывал то, о чем шла речь. И по факту... То есть, и, когда ты едешь туда с ожиданием, что сейчас ты получишь что-то и станешь миллионером, а по факту ты приезжаешь и понимаешь, что это был всего лишь один маленький шажок на приближение к чему-то. Вот. И это такая, небольшая такая предыстория. То есть за все эти 20 лет я посетил огромное количество тренингов, огромное количество тренеров и все, что с этим связано. И э, то, что я вам сейчас расскажу, это ну, э, то, что получилось э, сформировать. И я, наверное, пер, э, перемещусь на... Ну, мой любимый инструмент, у меня нету слайдов практически никогда. Я больше люблю работать так, чтобы показывать вот уже по факту. Давайте посмотрим на рынок образования. То есть сегодня темой моего выступления будет именно образование и блокчейн. То есть как оно вместе может быть совместимо и совместимо ли вообще эти два процесса. Если уж мы говорим о рынке образования, то здесь нужно учитывать следующее. С одной стороны, у нас есть опытные люди, тренера, у которых есть какие-то знания, которым бы они хотели поделиться. С другой же стороны, у нас есть огромное количество людей, которые нуждаются в разных знаниях. И здесь, и здесь есть на данный момент большое количество проблем. Можем начать с тренеров. У тренера проблема, он теряет аудиторию. Почему? Потому что аудитория думает, что в интернете ведь все и так есть бесплатно. Зачем мне платить какие-то деньги за какие-то обучения? Сталкивались с таким когда-нибудь. Но в этот момент они забывают, что бесплатного ничего в жизни не бывает. И здесь они платят своей самой дорогой монетой. какая самая монета. дорогая монета у человека? Стоит. Совершенно верно процентов всего контента, который вы можете найти в интернете без оплаты, примерно 97% абсолютно мусор. Вы согласны с этим? И он платит за это монетой. Но там есть еще одна другая проблема. Проблема в том, что какие-то знания он находит, он не может проанализировать, он не может понять, точно это данные или нет, получает новый вот этот какой-то новый навык, и. Действует по нему и понимает, что это утопия, что это не то, что работает. Но приобретя этот навык, от него избавиться еще сложнее, чем приобрести. Сталкивались с таким, кто-нибудь в теннис играл, один раз неправильно научился двигаться и все, попробуй переучить. То же самое происходит с этими людьми. И поэтому это еще больше идет... Затрата временная. Проблема у спикера, с одной стороны, да, он теряет аудиторию, но здесь есть еще и другие сложности. Как он себя рекламирует? Кто из спикеров умеет себя правильно позиционировать? Действительно, талантливые практики, как правило, это не умеют. Они вовлечены своим каким-то процессом, и они полностью в него погружены. Соответственно, этот новый рынок, на который они приходят, им тяжело. Идея была следующая. А что если мы создадим такую платформу, на которой спикеры смогут делиться своими знаниями, ну или разные тренера. С другой стороны, любой, кто хочет получать эти знания, он ä, может сюда приходить и их получать. Но здесь очень важный момент нужно учесть. Нам нужно сделать так, чтобы здесь не получилось, как на других ресурсах, где и так все ä, без оплаты. А, как это было решено? Для того, чтобы здесь был качественный контент, а, спикер, который приходит, он попадает на такую своего рода анкету. В этой анкете он вставляет свою фотографию, делает свое позиционирование, может выставить туда а, какие-то, может быть, пару своих промо-видео. И по факту он попал в такой своего рода пуль. А, в этот пуль попадают все спикеры. А, для чего они сюда попадают? Для того, чтобы аудитория, которая также присутствует на этом сайте, а, могла проголосовать за того или иного спикера, если они уже изначально видят, что там бардак, ну зачем тогда тратить время э, населения, они его просто убирают если они говорят, ой, круто, нам нравится то есть здесь у нас получается трэш получается уходит в мусор, с другой стороны если аудитория его поддержала, он получает возможность выступить или выступать на этой платформе, и здесь начинается самое интересное. Здесь есть разные форматы, это видео, это текстовая часть, ну очень много всяких разных направлений, у нас просто время крайне ограничено, у меня есть это выступление на 3-4 часа, если кому-то будет интересно, вы сможете найти и послушать. Я просто хочу сейчас донести суть, вот как я вижу будет выглядеть образование в будущем. То есть оно будет абсолютно автономным. И люди будут сами решать, что им нужно смотреть, и когда смотреть, и где смотреть. А, хорошо. А, то есть это первый такой отбор своего рода. Но этого мало, потому что наверняка есть люди, которые хорошо себя смогут позиционировать. И мы уже не раз в этом убеждались, когда платили какие-то суммы за абсолютно бестолковый контент. Было такое у кого-нибудь? <связь> да, да. <связь> Хорошо. А, теперь, если, уже, если он уже попал на платформу и показывает свой какой-то материал, то у людей должна быть возможность оценить его. То есть первоначально, что мы сделали, это ну, такая базовая оценка от 1 там до 5. То есть в будущем эта платформа разрабатывается до того, что продолжительность контента, харизма, полезность контента ну и так далее. То есть такой своего рода опросник, и тогда мы можем получать уже точные детали. То есть, то есть с одной стороны, это у нас... Голосование, с другой стороны, это у нас, я по-русски уже забыл, как правильно, давайте рейтинг. С другой стороны, это у нас рейтинг, и и вот это уже более-менее может большому количеству бизнесменов или начинающих предпринимателей сэкономить огромное количество времени и дать точные данные, от которых они смогут отталкиваться. Когда мы начали вот это тестировать, ну, во-первых, эти люди приняли очень хорошо во всем мире, то есть наш сайт посещает более чем 110 странах мира, хотя мы вещаем на данный момент просто только на четырех языках. Ну, как бы там ни было. Есть определенная ну, стратегия, почему это произошло, я вам сейчас дальше расскажу. А также для нас крайне необходимо, то есть мы увидели необходимость в том, что когда хороший спикер дает хороший качественный контент, очень часто люди хотели бы получить у него индивидуальные занятия. И тогда, значит, мы поняли, нам нужно предоставить возможность человеку, вот спикер выступил с каким-то контентом, отправить ему сообщение и в этом сообщении сделать запрос. Могу ли я у вас получить там приватные часы? Этот, в тот момент, когда он получает этот запрос, у него должна быть форма, в которой он может ответить текстом и там должны быть и там должны быть какие-то поля, ну, например, сколько часов, допустим, я напишу 5, или там должно быть, например, что один час там стоит там столько-то денег, ну и так далее, то есть какие-то определенные условия. И в тот момент, когда он это сделал, то есть он должен иметь возможность отправить это письмо назад, и если человеку это условие понравилось, он ставит галочку, и он уже своего рода договорился с этим спикером на какой-то определенный контент. А теперь я предлагаю перейти а, к вопросу блокчейна, а при чем здесь блокчейн вот на самом деле, а для чего нужен а, в, такой, в таком процессе блокчейн. Я вам расскажу. Представьте себе такую ситуацию, а, а, это централизованная система и кто-то из спикеров приходит ко мне, допустим к организатору, а, человеку, который есть власть над кнопкой и говорит, сделай мне пожалуйста волшебный рейтинг и я заплачу тебе 10 тысяч денег. Я человек, слабый, могу согласиться. Есть такая вероятность? Есть такая вероятность. А, кроме этого, он говорит, давай сделаем так, что пусть все люди там подумают, что, ну, как тебе сказать, ну, давай тебе еще там какую-то денежку дам, и как будто бы меня уже отобрали. Все. Естественно, отбор произошел. Есть такая вероятность? Есть такая вероятность. Да. Вот. И здесь еще есть одна фишка. Вот если мы уже настраиваем коммуникацию между аудиторией и э, преподавателем, это то это здесь нам 100%. необходимо защитить 100%. и преподавателя, потому что он может что-то дать и ничего не получить взамен. И с другой стороны, мы должны защитить пользу потребителя, потому что если вдруг он за что-то а заплатил, но не получил, 100%. тогда будет Она тоже будет досада. И 10%. вот и здесь вот начинаются 100%. интересные процессы. Благодаря 100%. технологиям блокчейн мы можем исключить возможность мошенничества, здесь по супер, крайней супер. мере в трех местах. Ну, смотри, еще надо будет как вы думаете, это может быть интересно Не для перешал. мира? Да, быть, <с Close> вот мы тоже увидели и, и вот, сама аудитория показала, flavored, показала, что да, это действительно очень круто и это, и это имеет место быть. А, ну, коль уж, коль уж <служно> у нас пошло мотока. такой процесс, что мы занялись разработкой блокчейна, что значит данная разработка блокчейна? Мы сделали форк от BitShares 5 месяцев назад, полностью оптимизировали его под свои потребности. Кстати, вы видите нашу первую ноду, которую мы запустили 5 месяцев назад на экране. Среди нас есть программисты. Хорошо, что вам не видно. Я вот хотел как раз хотел на эту тему пошутить. А, да, то есть по факту мы уже сейчас имеем а, рабочий блокчейн и на 95% написаны смарт контракт Это очень быстрый блокчейн, но он удерживает сейчас 100 тысяч транзакций в секунду, и он масштабируемый, и, и написано на очень современной технологии графен. Я не знаю, насколько это хорошо. Это хорошо, программисты говорят. Программисты говорят, это хорошо. Наши тоже сказали, это здорово. Так, хорошо. Но, мы, знаете, мы решили пойти еще дальше. Колюш такой большой вызванный интерес. То есть, нам интересуются мексиканские, я сейчас не буду говорить власти, но люди, которые имеют доступ туда к властям, они говорят, что это очень интересно, и мы хотим с вами встретиться. Это, это в Испании вызвало определенный интерес. Мы выходим на немецкие, мы выходим на русскоязычные. Органы, где а, это очень хорошо обсуждается и принимается. Все дело в том, что сейчас образование будет очень а, сильно видоизменяться. А, наши новые дети, которые сейчас растут, они не будут посещать университеты, хотим мы с вами этого или нет. А, все дело в том, что когда они приходят в университет, кстати, здесь есть преподаватели, которые работают с детьми. Большая вам благодарность за то, что вы делаете для наших детишек на этой платформе. Можно попросить вас встать? Спасибо вам большое. Это было так круто, я когда я узнал, что будет первое, первое занятие для детишек, я специально вышел, чтобы посмотреть его в живом режиме, и это было что-то невероятное. У нас, мы работаем с такой технологией, что может преподаватель и сразу же там до 70 человек видеть с видео картинкой. ну это используем на данный момент Zoom. И вы знаете, я видел счастливых родителей, у которых на коленках Сидели детки и они там что-то считали, что-то обсуждали были такие увлечены. Это так круто. Это большое вам спасибо, что вы делаете. Для людей это очень здорово. Ну, пойдемте дальше. В общем, мы поняли в какой-то момент, что это все очень здорово, что это площадка, что она будет так работать. Но мы поняли, что у университетов тоже есть сложности. Им нужно уходить в онлайн. То есть удаленное образование. То есть не все, Во-первых, не все себе могут позволить куда-то ехать на 5 лет. Во-вторых, новые дети не готовы слушать 5 лет 80% контента, которым все равно никогда в жизни не пригодится. Они не усидчивые. Но одна из самых, самых сложностей, это что наши новые дети не уважают преподавателя, допустим, которому 70%. 50 лет он может быть профессор он очень очень грамотный безусловно шикарный человек но когда эти детишки сидят и говорят слушай чему он меня может научить у него даже инстаграма нет вы понимаете, что все эти знания, которые он будет получать, они будут uh, ни к чему. Uh, все дело в том, что наши дети новые, они не будут слушать то, что им не нравится. Они будут сидеть где-то на перемене, где-то в метро там, или в такси и в каждую свободную минуту будут слушать и изучать именно то, что им нравится. То есть это будет точечное образование, это уже абсолютный факт. Но как раз над этим мы и работаем. Uh, мобильное приложение мы уже обкатываем в тестовом режиме, и скоро наши uh, студенты смогут обучаться прямо с мобильного телефона. Uh, я сейчас здесь не смогу это или смогу показать, Артур, да, сейчас подкрутится видео, то есть вы увидите тестовую версию, которую мы уже сейчас обкатываем, и это очень удобно. У меня она даже на телефоне. Если кому будет интересно, наши все спикеры и вы соответственно приглашены потом в ресторане, вы сможете подходить и поинтересоваться у каждого о его направлении. Я, соответственно, вам покажу то, чем мы, то что мы любим и чем мы занимаемся круглые сутки. Вот, то есть по образованию стало понятно, и тогда мы решили, ну, тогда нам нужно сделать эту платформу таким образом, чтобы любой университет в мире мог запускать онлайн факультет прямо здесь. И обратите внимание, не только с образованием мы сможем отслеживать, кто через по технологии, опять же, блокчейн, где невозможна подмена данных, ä, где ä, мы сможем отслеживать, проследил, просмотрел ли человек все эти занятия как только система увидит, что он просмотрел все занятия без исключения каждую минуту, у него появится кнопочка «Сдать экзамен». И когда он нажимает на кнопочку «Сдать экзамен», экзаменация пройдет на блокчейне, ему будет выделено определенное количество времени, определенное количество вопросов. За счет того, что он где-то удаленно может сидеть со шпаргалками, это будет подготовлено таким образом, что у него не будет время на шпаргалки, и он будет просто вынужден отвечать быстро «Да, да, нет, нет», быстро вписывать какие-то слова. И в тот момент, если он успел и сдал, он получает цифровой диплом, который не возможно будет купить в переходе потому что его невозможно будет подделать вот что-то я же сам думал как это здорово ну а если он не сдал тогда он получит сертификат что он прошел какой-то курс какое-то образование вот это то чем мы говорим это то чем мы занимаемся и э, да сейчас я возьму записку я себе на всякий случай записал мне просто очень нравится, что вам нравится. Спасибо за аплодисменты, правда. Вот, ладно, я возьму с собой записку, чтобы не хотите, то -то ходить, а то как-то странно. Уходит вперед-назад, что с ним происходит. В общем, чтобы глобальнее понять, что мы создаем, мы создаем самостоятельную сущность, которая будет жить в интернете так долго, сколько существует интернет. Можем... Кратко это обозвать Да, Это децентрализованная автономная организация. И сами люди будут регулировать. А, то есть это организация, которая работает с, со своим фондом. А, в этот фонд идет наполнение от а, комиссии заводы, за, а, за вводы, за выводы. А, этим фондом люди сами смогут демократично управлять. Они будут выбирать, с какими разработчиками работать, с какими нет. А, какие нам дополнительные инструменты нужны, какие нет. И в общем многое другое, что еще с этим все связано. Um... <clears throat> <clears throat> Также мы еще заметили еще один дополнительный феномен, и наши студенты уже сейчас могут этим хорошо пользоваться. В тот момент, когда настало 31 тысяча оплаченных пользователей и суммарно люди, которые знакомятся с нами, 50 тысяч, это произошло за 5 месяцев во всем мире, к нам стали обращаться разные организации, которые делают, стали предлагать нам разного рода клубные скидки. То есть наши пользователи посещают конференции без оплаты. Здесь есть люди, кто без оплаты посетил конференцию? Есть. Это же приятно, согласитесь. Вот. А, с другой стороны, мы получаем на другие конференции какие-то скидки. А, мы получаем а, обалденный контент, мы все прекрасно с вами знаем. Как мы это урегулировали, я вам расскажу. А, вот, например... А, вот, вот, когда приходит какой-то преподаватель и продает, ну, хочет продать какой-то тренинг или какое-то занятие, вы знаете, что они иногда дают что-то фри, ну, то есть без оплаты? Вы обращали внимание, что очень часто именно этот контент, который они дают, был самым ценным из всего того курса, за который вы заплатили? Поэтому э, мы сказали так, друзья, смотрите. Если вы хотите, чтобы, ну, как на вас подписывались и вас покупали, я, кстати, не сказал, мы заканчиваем работу над дигитальным маркетплейсом, который, соответственно, будет базироваться также на блокчейн-технологии, где невозможно будет обмануть преподавателя, потому что он с открытым кодом может абсолютно видеть каждую продажу, которая автоматически по смарт-контракту начисляет ему его комиссионные, в общем, это тоже еще все. Я говорю, я могу недель пять про это рассказывать, и у то есть, если еще в глубину пойдем, ну, хотя бы так образно понимать. Вот. А, кроме этого, на маркетплейсе могут продавать не только преподаватели свои курсы, занятия, потом приватные какие-то занятия, это еще и разного рода программное обеспечение. И более того, что а, уже сейчас явно, что здесь же будут продаваться также и физические товары, потому что уже первые запросы пошли с абсолютно полезными вещами, которые наши люди будут получать дешевле, чем на сайтах производителей. Это полезность через крупные скидки, которые сообщество стало получать за счет своей популярности. Ну, вот это, наверное... Самое такое основное, что я вам хотел проговорить, я надеюсь, что вам понравилось. Я просто уверен, что это будет один из самых глобальных популярных проектов, связанных с образованием на блокчейне. Большое спасибо. Подозреваю, что аудитории понравился сам спикер Анатолий Ильизи Бизи с фантастическим докладом. Спасибо за ваши спикерские навыки. Я видел много разных спикеров, но вы сегодня просто утепляли аудиторию. Как она вам приятно. аплодировала. Я завидую оранжевой биткоиновой завистью. Анатолий Ильи Ижембизи, еще раз аплодируем!